Так, где мои снасти? Так, удочка Я вот сегодня буду ловить На золотистую мормышка она меня выручала всегда причем ну че стал как этот распаковывайся так вот так вот нацепил 4 опарыша вот таким вот образом О, была поклевка yeah. да? да так, глубина у нас где-то метров пять, наверное, Где-то так. Мелочь. О! Чё, Не, маленький. Ну-ка, что там у нас? А, а -а -а -а -а. Совсем маленький. Очень удобная, крепкая. Сорка стекла сделана. Ссылка будет в описании, если что. Вот такой вот коробочке оставлю. Там есть, короче, всякие размеры, цвета. В общем, очень большой выбор. Всем советую. Все мои мормышки, Фосфорные, которые это. есть. Сейчас перехожу на балансир. Вот. заказывать ее. в принципе не так уж и дорого ну а теперь я плавно перешел на момышку также будем ловить на амарше У меня щука поломала мормышку, крючок поломала, вообще без крючка остался. Сейчас буду менять на другую, такую же, только побольше. Вот, вот на такую поменяю. наш сегодняшний улов небольшой в принципе на двоих мало конечно но на жареху мы чуть-чуть взяли на одну пожарку но ну, дорогие друзья рыбоходники мы отловились в принципе, рыбалка получилась такая легкая, небольшая. Вот. И хочу вам сказать, что у меня скоро будет на канале розыгрыш, розыгрыш среди моих подписчиков. Будет предновогодний розыгрыш, но я пока вам не буду говорить, что именно. Так что следите за новостями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну и всем счастливо, до следующей рыбалки!